Здравствуйте дорогие друзья, дорогие видеозрители. Продолжаем ремонт автомобиля Тета вот Кроун Манджеста. Подошли к этапу ремонта крыши. Зашеркали крупной наждачкой, старый лак, тот, который потрескался. Выявили шишки, ямы. Сейчас мы все покажем. Еще ко всему этому заклеили автомобиль. Потому как автомобиль готов уже к полировке. То есть автомобиль полностью заклеен. Заклеены стекла. Ну, смотрим работу. Она. Выше. Вот. Все то, что белое, это заводской грунт. Здесь, в этих местах, где серые, серые пятна, где вот, металл, Поклев. что, вот, поклевка, То есть, где металл, где серые места, это шишки. Между вот таких серых, серого грунта, здесь вот в этих местах ямы, шпаклевка. Итак, мы, края еще не зашорканы, края будут затираться вручную. сбили здесь лак машинкой с 120 зерном. Сейчас еще все внимательно просмотрим, где есть какие сколы, где что-то подотрем и начнется процесс шпаклевания. Ну и дальнейшие, а. дальнейшие этапы ремонта а, крыши данного автомобиля будет чуть позже. Всем удачи. Пока.